Всем привет, с вами Доктор Вася Карта у нас за полярия. Мы играем против клана Риф Значит э -э Пытаемся прорашить с правой стороны Я даю подсвет налево Кабы их Генфин э Пытаюсь их сбить с толку, что мы будем рашить слева Светил Квасов И Кромвель также меняю позицию, чтобы подать свет своим, вот я лечу, пролетаю, наши пошли понизу, я забираюсь наверх, да, здесь меня замечаю кронгеля. Но не попадаю, к сожалению, решил поехать за ним в догонку. Вот, я догоняю вижу, что он испускается. Наши промах. Я промахнулся. Попал. Попал. Ну, здесь он упал. Так, давай перематывать. Вот. Кровель поднимается наверх. Я аккуратненько слазю вниз. Ниже пошел захват базы, не решаюсь за ним ехать, потому что это класса, надо сбить захват, мы видим класса, нужно что-то делать, сбили захват. Я мог, конечно, больше не стрелять, не было, потому что мы бы и так выиграли захват. Но я его поджог, Он не догорел. И я захотел его забрать. Подумал, жалко мне. что он просто так, будет базу брать. Вот, стреляю. Он промахивается. У него 2 хп. Не пробиваю все его. Пытаюсь И стреляю в то место, где уже был... Вижу Т-150 вот, наш уже на 88 взяли базу Я получаю плюс 6% база я не нанес ни одного дамага Но мы взяли базу Значит Вот так вот у них оставалось 3 танка У нас осталось 4 Мы взяли базу Двое из них, из наших, брали базу, а двое прикрывали. Я сбивал захват. У них один брал базу. Если бы я не сбил, я был бы на другом танке, то маловероятно, чтобы мы выиграли. Ну, в общем, с вами был доктор Вася. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.